Это третья часть. Мы с вами обсуждаем, как подписать контракт, да, то есть что в принципе делать после того, как вы все условия в топ Трейдер прошли, прошли, вот, э, как подписать контракт, что вообще придет, да, то есть какой план действий и э, как выводить в принципе, деньги. Вы молодец, вы прошли комбайн, вы прошли ФТП, в принципе для ускорения, скажем так, телодвижений. Лучше всего в саппорт написать, что я молодец, я красавчик, да, я прошел все, все условия, да, гоните мой контракт, да. Ну, опять-таки, не факт, что это ускорит, но психологически станет комфортнее, да, то есть проще, что ты вроде все сделал. Вам придет ответ на письмо, что мы вас поздравляем, но нам необходимо некоторое время для того, чтобы проверить, а так ли оно на самом деле. Обычно занимает проверка где-то дня два. То есть вам придет вот такое письмо. Нас интересует именно последний вариант. Опять же таки я буду приводить пример на моем контракте. Сейчас какие-то частности могут поменяться. Вот, но общая суть останется без изменений. Насколько знаю, сейчас добавили сразу реквизиты, чтобы вы реквизиты банка и PayPal внесли. Второй абзац это всегда котировки. Выглядит следующим образом. То есть вы выбираете, какие котировки оплачены, ну, допустим, «ЦМЕ», нажимаем «Продолжить». Здесь вводите все данные с карты и, в принципе, все, вы молодец, вся информация отправлена, денежные средства при необходимости списали. Опять-таки, оплачивать имеет смысл тогда, когда, ну скажем так, перед началом торгового месяца, дней за пять. Поэтому как только вы подпишете контракт, я рекомендую вам указать, с какого числа вы начнете торговать, чтобы вопросов не возникало. Третий абзац обычно заполнить ваш профиль непосредственно в TopStopTrader. И четвертый иногда присылает, иногда не присылает, зависит от маркетингового департамента. То есть на что вы потратите свои первые 500 долларов, 1000, 2500, 5-10 тысяч и вообще какая у вас основная цель. Окей, okay, нажимаем на контракт для неграждан. Первое это соглашение. Второе, контракт на английском языке в принципе можете переводить, но опять же-таки ничего криминального здесь нет. Вот, и непосредственно форма 8 W8B Соглашение Можно заполнять на русском языке Здесь имя, фамилия Опять же таки не фамилия, имя В том формате, ком здесь указано Написали имя, фамилия Кириллицы, дата рождения в формате Месяц, слэш, дата, год Телефон, слэш, скайп а Адрес опять таки улица, запятая дом, запятая квартира, запятая город, запятая область, почтовый индекс, страна То есть все в таком формате Дальше перечислить инструменты, какими будете торговать. Ну, к примеру, 6А, 6Б, ЕС. Поставили галку. Вы соглашаетесь, что понимаете, что такое дневной, лимит, дневной недельный лимит потерь. Жмякайте галку. Дальше находится свой комбайн. Ну, допустим, у вас был 50 тысяч. Жмякайте галку. Баланс счета не должен коснуться, да, то есть про траловую просадку. Да, вы понимаете, что это такое, и да, у тебя 50 тысячный комбайн, жмякаем галку. Дальше, да, то есть шкала увеличения позиций. Хорошо, нажимаем галку. Здесь не торговать во время выхода важных экономических новостей, галка, и здесь просто галка. Здесь везде да, выбора у вас особо нет. Здесь, да, 50 тысячный комбайн, рекомендую писать тысячу на да, то есть не стоит уменьшать а, здесь вы понимаете про котировки опять таки у меня информация еще старая когда 85 долларов было у вас уже будет 105 долларов да окей да здесь а, расписано комиссия, говорится о распределении прибыли да, то есть как мы говорили во второй части втором видео а, прибыль делится сто процентов получает трейдер с первых 5000 которые снимаете предположим вы сняли одной котлеты денег 5000 вы ее полностью получили вы сняли 1000 долларов потом 2000 долларов потом тысячу потом тысячу опять-таки сто процентов получили все что свыше 5000 долларов будет разделено 80 на 20 где 80 процентов будет идти трейдер да, тоже окей. Uh, снятие прибыли, опять-таки здесь указано комиссия за перевод, все что выше 250 долларов оплачивает топ-стоп трейдер, жмяк здесь да здесь да, требования то есть вы должны быть всегда на связи опять-таки это в теории вот. но тем не менее лучше конечно же быть на связи и отвечать на телефонные, скажем так, и запросы либо звонки из скайпа то есть трейдеры параноики могут, скажем так, со счетом распрощаться, если вы не будете отвечать на запрос теста. То есть, видите, что вам написали, вы должны сразу же ответить. Здесь ставим подпись, ну, предположим, на английском языке первая буква имени, точка, вторая буква имени, точнее, без пробела, точка. Все. NG поставили, жмяк и жмяк, то есть, а потом автоматом все проставляется. Сюда вы вставляете скан паспорта, первая страница, в нормальном качестве, здесь у нас подпись, а потом эта подпись будет автоматически вставляться. Здесь то же самое, только на русском языке. Опять-таки в том формате, в котором указано. Дата проставляется автоматически. Здесь опять-таки на английском языке. Вот здесь уже все на английском идет. Имя, фамилия. Нажали, подпись поставили. Подпись поставили, подпись поставили, подпись, подпись, здесь у нас уже стоит подпись, здесь подпись поставили и опять написали имя, фамилия. Все, молодцы, вы контракт подписали. Движемся дальше. W8B, то есть что это за форма? Это форма, которая освобождает от налогообложения на территории Соединенных Штатов. Если вы не являетесь резидентом США, вы должны платить налоги в своей стране. То есть что мы вводим сюда: имя, фамилия, страна проживания, адрес, да? то есть стрит, улица, запятая, дом, запятая, квартира, все. На этом закончили. Дальше идем город, регион, точка. Дальше идет у нас индекс. То есть свой индекс написали. Все, на этом закончили. Опять-таки страна проживания. Если почтовый адрес отличается, пишем другой почтовый адрес. Если почтовый адрес не отличается, то есть четвертое пропускаем. кантри пропускаем. Пятое пропускаем. Шестое здесь вы вводите свой ИНН. То есть ИНН своей страны. Седьмое пропускаем. Восьмое здесь вы вводите дату своего рождения в том формате, в котором указано месяц тире дата тире год 10 пропускаем здесь вставляем подпись здесь пишем имя фамилия. больше ничего писать не надо этот раздел тоже пропускаем он не нужен то есть здесь опять таки имя фамилия страна здесь страна и здесь подпись все на этом все то есть сейчас на современных контрактах там немножко по-другому там добавили еще несколько листов это сразу реквизиты вывода счета то есть чтобы не терять по времени при подписании контракта вы сразу заполняете свой paypal куда вы можете вывести деньги я кстати рекомендую его сделать А также реквизиты банковского счета. А банковский счет я рекомендую открывать в банках коммерческих, то есть ни в коем случае не Сбер, ни ВТБ. То есть я рекомендую Ситибанк, я рекомендую Авангард, возможно Альфа, но я просто ненавижу этот банк, поэтому сами смотрите. То есть там будут реквизиты во-первых, российского подразделения, американского контрагента. Вот, то есть все это заполняете и проверяете правильность. Все, то есть как только вы все заполнили, в конце здесь появляется галочка вы соглашаетесь со всеми условиями и нажимаете отправить. Да? То есть вам необходимо будет написать свой электронный ящик, после чего вам на почту придет вот такое письмо. Подтвердите свой электронный ящик. То есть пока вы этого не сделаете, контракт вы не получите. То есть как только сюда жмякнули, все, идет подтверждение и буквально через минуту вам приходит контракт, вы можете скачать, то есть контракт приходит вместе с форумой WBN 8BAN, вот. данный контракт вы можете использовать в налоговый как подтверждение доходов, да, то есть данный контракт абсолютно легитимный и вы можете в принципе как в налоговый указывать, так и непосредственно в банк. Хорошо, со всей этой информацией ознакомились. Дальше. У вас не будет личного кабинета у брокера, да, то есть, чтобы вы понимали, счета, которые открыты, они открыты ниндзя NinjaTrader, Brokerage, то есть, в двух клиринговых домах, либо дорман Trading, либо Philip Capital, то есть, тут уже в принципе не принципиально. Чтобы вывести прибыль, что необходимо, на саппорт собака собака.topsoptrader.com написать письмо, да, то есть хочу вывести опять-таки желательно на английском языке, через переводчик, так будет быстрее, пишите, что привет, хочу вывести такую-то сумму денег, я рекомендую выводить все, что выше 2000, да, то есть заработали 3000, 1000 вывели, то есть постоянно выводите деньги, потому что трейдинг вещь не всегда постоянная, вот. И таким образом у вас будет определенная финансовая подушка, и вам будет комфортнее. Вы пишете, что хочу вывести такую-то сумму денег в течение суток, а вам приходит подтверждение, что окей, мы вас услышали, но это не означает, что мы вывели. Да? То есть денежные средства будут направлены на вывод тогда, когда у вас на счете, на торговом счете, в торговом терминале они спишутся. То есть, допустим, у вас было 5000 долларов, в эти 2000 я бы порекомендовал сделать паузу и подождать а когда же э, финансы выведутся да? то есть как только 3000 у вас списалось, все окей продолжать торговать так и обычным безопаснее цикл про то трейдер, мы закончили я надеюсь данное видео было также полезно как и предыдущие два искренне рассчитываю что в ближайшее время количество прибыльных трейдеров у нас увеличится поэтому Ставьте цели, достигайте их. Если видео было полезно, ставьте лайк, пишите комментарии. То есть, если я на какой-то вопрос не ответил, welcome. Напишите комментарии, и я либо создам пост, либо запишу дополнительное видео. На этом все. Всем спасибо и пока-пока. До новых встреч!